Добрый день! С вами адвокат Дмитрий Бузанов на своем канале в ютубе. Рад вас приветствовать! Сегодня поговорим о таком явлении, как... Что делают депутаты да, народные, у которых есть законодательная инициатива, то, чего нет у нас, да, у людей, которые не являются народными избранниками, вот, и не представляют народ в Верховной Раде, да, ну, то есть в том органе, который принимает законы, ну, я, как эту тему немного изучаю на данный момент, она связана с, со студентами. Студенты, которые якобы, вроде бы. Ну, Точно имеют э, Отсрочку да, От э, призыва на военную службу Во время мобилизации Это у нас э, Статья 23 да, Часть 3 Но э, Не имеют права выезда За границу Имеют только те Кто учится За, кор... за границей Где это предусмотрено Я вот допустим не знаю, почему студенты, которые учатся за границей, могут выехать. Где это написано, в каком законе, в каком постановлении кабинета министров. Не знаю, вот не, не нашел я. А и не нашел также э, в законе, которым э, запрещено выезжать студентам. Дневной формы обучения или там смешанной, да, то есть тем, которые имеют отсрочку. Но тем не менее есть это <клёх> ограничение в постановлении Кабинета министров, да, которым утверждали, отвер... ну, утверждались эти изменения в правила пересечения гражданами Украины государственной границы. Вот, там написано пункт 2.6, что не касается, ну вот... Перечень, кто имеет право якобы, может, э, а приписка такая, что вот люди, э, которые военно но э, в э, абзаце 28 части 3, статьи 23, а это как раз вот и относится к студентам, э, не имеют права выехать. И вот я наткнулся, есть депутат. Верховной Рады Юлия Гришина. Она у нас голова подкомитета по вопросам высшего образования в Верховной Раде Украины. Ну, то есть, человек непосредственно озабочен вопросом этой категории людей, да? И, ну, вот такой вот дискриминацией между теми студентами, которые получают образование... За границей и между теми студентами, которые получают образование тут, в Украине. Казалось бы, ну, эти люди, ну, я не хочу сравнивать их, конечно, и те молодцы эти, но об этих бы побеспокоиться. Чтобы они так получают образование, многие сейчас удаленно, то есть не нужно там непосредственно... ВУЗ посещать Ну пары, да, там ходить э, В помещение, да многие и ВУЗы уже попереезжали без, без помещений э, То есть проводится онлайн обучение Позаботиться бы о них Чтобы они были в безопасном месте К примеру, вот допустим Студент э, Ну у него есть семья, мама, да Допустим, там, папа э, Мама может выехать Студент не может выехать в безопасное место. Папа его тоже под вопросом, да, если у него там инвалидность, пригоден, не пригоден и так далее. То есть, что делает депутат? Вот ее публикация в Facebook. Прочитаю. Уже длительное время я занимаюсь... Это 19 апреля она пишет. Они выпускают... Ну когда, с 25-го, да, допустим, февраля начали тормозить вот, людей. Там какое-то время пропускали, не пропускали. Ну, в общем, ничего это не было урегулировано. Аж до э, апреля, до 1 апреля, то есть 1 апреля, более-менее понятно было, вот эти вот в правила пересечения границы, э, внесены изменения, и все. То есть до этого... Ничего вообще абсолютно не было. Не пропускали просто потому, что не пропускали. Вот. И вот 19 апреля. До этого я... Э, ну, у меня она была в друзьях. Мы, в общем, как-то там пересекались где-то. Ну, в общем, потом она меня удалила. Не знаю, по какой причине. Э, я не, не следил. Может быть, до этого, до 19 апреля у нее есть какие-то публикации на эту тему. Посмотрите, пожалуйста. Вот. Ну... Это, во-первых, касается тех мам, да, отцов, э, самих студентов, кто э, этим вопросом обеспокоен. Вот непосредственно человек, у которого все в руках, для того, чтобы изменить вот, это вот этот момент. Ну вот смотрим, что она сделала и какая, какой результат. Она вот пишет, что уже длительное время занимается вопросом предоставления разрешения студентам, на выезд из Украины, вопрос непростой, учитывая полномасштабную войну в стране и общую, общий запрет на выезд мужчинам призывного возраста. Вот у меня сразу вопрос к этому депутату, где конкретно написано вот статья закон, что мужчинам призывного возраста запрещено выезжать. Вот даже не так, не военнообязанным, вот как, знаете, написала бы, написали бы так, что военнообязанным, а это могут быть и женщины, в возрасте там призывном, да, запрещено выезжать. А вот прям вот именно мужчинам, вот как-то вот еще накрути. ну нет такого. Кто знает, где написано, ну скиньте мне в комментариях. Вот, я ищу, не могу найти. Постановление вот это вот правило пересечения границы не в счет меня интересует закон потому что только согласно закону могут останавливаться права и обязанности гражданина вот и в статье 33 закона конституции украины прямо предусмотрено что право на выезд тех кто находится на законных основаниях в украине в том числе и граждане украины может ограничиваться может только законом все никакого отдельного закона нет по этому поводу. То, что там военное положение, мобилизация, это все натянуто, знаете, как, вот, и да как же ж мобилизация, что ты будешь выезжать? Нет, должно быть так, в период военного стану заборонено выезд там, ну, допустим, все пишут человекам, человекам увидите вид 18 до 6 десятки Вот такую формулировку, дайте мне. Все остальное это домыслы. Ну, так не работает законодательство. Нет э, правовой определенности, что кому запрещено. Нету этого. Читаем дальше. И вот она считает, что студенты, которые имеют возможность выехать за границу, чтобы э, в безопасности продолж, продолжать обучение, должны иметь такую возможность. Похвально. Постоянно анализирует ситуацию, понимает риски для страны, они реально есть. Но... Считает, что для сохранения интеллектуального потенциала страны они должны это сделать. Соответствующее обращение я направила, она направила в кабинет министров. Там э, к ее письму направили э, Министерство обороны и Госпогранслужбе. Эти ведомств, ведомства пока что дали негативный ответ. И вот она приводит главные тезисы из этих ответов Министерства обороны и пограничной службы. Первое. Студенты действительно не подлежат призыву во время мобилизации. Проте, ну, в то же время Министерство обороны говорит, что это не является основанием для выезда за границу на время военного положения. Согласно постановлению Кабинета министров от 1.04.22. Ну то, о чем я говорил. То есть до 1.04 вообще там ничего не было. Хорошо. Ну кабмин. Ну так измени. Ну убери. Не, не абзац 8, а возьми абзац, э, не абзац 2, абзац 3. Да, с 3 по э, э, это. По 10 Или конкретно напиши, что студентов это не касается. То есть, ну, ну что ж, ну не же написать, да? То есть, смотрите, депутат обращается в Кабмин, говорит, я вот представитель э, студентов, э, людей, они на меня голосовали, я глава подкомитета, который занимается высшим образованием. Кабмин, ну что что ж тут, ну, права же нарушаются. Надо что-то же сделать. Министерство обороны говорит, разводит руками, не можем, Кабмин вот написал так, хорошо. Второе. При этом студенты иноземных высших, ну то есть иностранных высших учебных заведений, которые учатся за границей на дневной или смешанной форме получения образования, выехать за границу могут. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки получили вказивку, внимание, казивку. от Министерства обороны давать соответствующую справку относительно невозражения пересечения границы Украины. Внимание, правовое государство нигде, нигде в законах, ни в постановлении Кабинета министров не написано такого, что эти студенты могут, а эти студенты не могут. И прямо вот на странице официальной с галочкой народного депутата написано, что Министерство обороны дало вказивку, понимаете? Давать такие там справки, ни форма этой справки не утверждена, ничего. И насколько я знаю вообще, это просто работает следующим образом: человек Показывает там или студенческий, или какое-то письмо с вуза и едет. Нет никаких таких документов, нет никаких полномочий выдавать такие дозволы. Могло бы быть, конечно, но его нет. Вот суть происходящего, просто поймите, в козивку. Так пускай даст в козивку Министерство обороны туда свои военкоматы, чтобы они давали такую же доведку студентам и тех вузов наших, которые хотят выехать. Вот. Пишет дальше. Я ожидала на другой результат решения этого вопроса. Пообщалась лично со всеми, от кого это решение зависит. Ну, к сожалению, окончательное решение принимают другие органы власти и Влиять на него я не могу, ну, вернее, влиять на него я могу только придаючи, э, ну, то есть, рад, э, давая информацию о этом вопросе и направляя депутатские обращения. И написано, буду искать другие пути. Так вот, э, к сожалению, ну или к счастью, не знаю, есть... У депутатов у народных э, законодательная инициатива то есть делается законопроект пишется да ну вот не знаю если я, юлия гришина увидит э, это мое видео как обращение вот к ней я не знаю как напишу ей в комментарии может заблокирую почему потому что я скорее всего что-то писал и она меня удалила уже вот так давайте напишем законопроект, и пусть депутаты проголосуют, что э, студенты... Ну, напишем, придумаем как, сформулируем. Есть комитеты, подкомитеты, это все пройдет. У вас есть инструмент, вы законодатель. Понимаете? Ну, вказивка, что это такое? Какая вказивка? Это законно? Где реакция соответствующая? Ну, вказивка точно не может быть законно. То есть, какие-то студенты, получается, по вказивке незаконно выезжают, а другие студенты, которые имеют отсрочку, по постановлению Кабинета Министров не выезжают. Незаконно, опять же. То есть, это конституционное право, которое законом не ограничено. Все. Я, конечно, постараюсь подготовить какой-то... Текст, вот сейчас сижу, жалобы пишу, иски пишу. Как раз на эту тему. Вот. И, ну, может быть, суд поставит в этом точку. И как-то разъяснит, что он не может так право ограничиваться. И что это имеет дискриминацию. Вот тут у нее есть ответы на эти письма. Ну, да, действительно, я их перечитывал тезисно. Там это подтверждается. Но, опять же, если мы откроем эти письма, да... Там нигде не написано, конкретики нет, чем установлен, чем установлен запрет. Ну вот, допустим, Шанон, э, ну да, вот пишут. В соответствии к, с абзацем вторым, части, третьей, э, призыву на военную службу во время мобилизации на особенный период не, под, э, не подлежат, не подлежат э, сдобувачи. Получатели, да, там, ну, в общем, студенты, скажем так. Но пункт там 2.6 правил Кабинета Министров, э -э вот такое вот ограничение. Раз, но это же не закон. Ну, народный депутат должен это знать. Ну, ладно, вот мы, обыватели, да, там, может, те люди, которые смотрят мой канал, уже понимают, что закон, да, это имеет высшую юридическую силу. Права и обязанности устанавливаются законом. Это Конституция, статья 92. Вот, там четко это определено. Но у нас, видите как, уже, не, уже неоднократно кабинет министров устанавливает, э, ну обращайтесь в суд, депутат. В общем у меня все, э, придется мне обращаться в суд со своими клиентами. Э, кстати, если среди моих зрителей есть студент, который получил Решение согласно письменное решение о запрете выезде из Украины согласно части 1 статьи 14 закона Украины о пограничном контроле, напишите, пожалуйста, мне в личные сообщения. Именно студент. Подумаем, как я могу вам помочь, конкретно от, на, одному студенту, да, потому что у меня по студентам нет категории. Ну, клиента да, моего как адвоката С которым бы я обжаловал Вот этот запрет незаконный По моему мнению И со студентами Чтоб суд уже поставил точку вот. Законно это или незаконно Всем спасибо, кто подписывается Немного длинное это видео было По по содержанию да может быть я опять же слишком много может быть где-то эмоционально это сказал вот добавлю ссылку я на юлию гришину в описании к этому видео на, на эту публикацию добавлю для того чтобы вы могли посмотреть почитать вот эти вот ее ну, письма которые она получила но я считаю это так просто знаете как очевидные вещи, ну вот для меня это было очевидно, она запросила, а на основании чего вы не пускаете? Конечно, я удивился, что на основании в они выпускают, а других не выпускают на основании постановления Кабинета Министров, при этом нет никакого запрета законного, ну, тем не менее, вот видите, это все в открытом доступе, и ну, выставлено с такой позиции, что проделана работа, борьба, длительное время и так далее, и тому подобное. Как-то так. Я вот, я вот, честно говоря, не вижу другого способа, как написать иск в суд и защитить через частный интерес какого-то конкретного лица. Защитить его право на то, чтобы, во-первых, получать образование в безопасности Во-вторых, -во люди, опять же, семья, я же привожу пример Мама, получается, может уехать, но она не уезжает Ну, естественно, какая мама бросит ребенка, да, допустим Пусть он уже и взрослый, там, 21 лет, ну, студент может быть и в 17, и в 18 Разные, ну, тут речь, конечно, о тех, кто после 18 то есть вроде бы как уже взрослый, да, 21 там, год, студент. Вот. Но никакая мама не оставит. И, естественно, сама не выезжает. Вот. И естественно, сама подвергается этой же опасности. А ну, вот какая мысль у меня возникает? Почему не выпускают? А потому что вот закончится вот их отсрочка, да, у кого-то в этом году, в июне, да, закончатся там экзамены и все. И отсрочки не будет или они отменят потом ну допустим там да укомплектуют до мобилизуют до призовут людей и будут отпускать или нет вот или нет непонятно на данный момент мне непонятно зачем почему они их держат единственная причина это вот то что ждут что ну конечно молодые крепкие боеспособные ну э -э -э -э -э -э -э горячие такие молодые ребята да которых можно призвать, когда они закончат обучение. Ну, у многих там и кафедры военные, там и так далее, и будут они, и офицерский состав пополнят, и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, какие-то у них мобилизационные планы, наверное, есть на эту категорию. Единственное у меня вот объяснение. Хотя, с другой стороны, тогда почему вы пускаете тех студентов, которые учатся за границей? То есть, что? Ну, они же... Наверное, не вернутся. Если будет ну, все это продолжаться да, и будет возможность там остаться, наверное, они не вернутся. И, наверное, они будут двигаться к тому, чтобы получать гражданство той страны, куда они выезжают на обучение. Наверное, так. Поэтому я не, не увидел я тут в этих письмах ничего, во-первых, законного, ничего, во-вторых, во такого, что нельзя депутату ну, в законном русле, да, теми полномочиями, которые предоставлены депутату, как-то бороться. Поэтому, ну вот, можете писать и комментарии пожелания с тем, чтобы... Ну, Пусть законопроект напишут, которым будет предусмотрено, что студенты могут выезжать. Во-первых, ну, во пускай они сначала напишут законопроект, а их было два, о том, что кому запрещено выезжать во время мобилизации, во время военного положения. Никому не запрещено. Вот. В этом плане даже указ президента никаких запретов не содержит. Конкретно, на выезд. Вот. Ну ладно, все, спасибо за внимание, не буду растягивать видео. Подписывайтесь, ставьте лайк, делитесь.